Здрасте, участники психологического канала «Немиркин». Добро пожаловать на следующее видео. Вы когда-нибудь задумывались, как определить, что человек умен? Иногда мы думаем, что они выглядят умными, или как они себя ведут, или как они выполняют свою работу. Но мы не можем увидеть интеллект и не можем точно его проверить. Чтобы быть умным, не обязательно хорошо учиться в школе. Есть две основные черты, которые делают людей умными. Они знают, что не знают всего, и хотят продолжать учиться. Учитывая это, вот семь признаков того, что вы можете быть умным и не знать об этом. Первое – вы любопытны. Одним из признаков интеллекта является любопытство. Некоторых людей мотивируют деньги, слава или престиж, но умные люди хотят узнать о чем-то больше. Согласно исследованию, проведенному университетом Голдсмитс в Лондоне, обучение положительно влияет на ваши когнитивные функции и рост. Но недостаточно просто выучить что-то. Вы должны быть открыты для познания нового. По данным журнала Journal of Individual Defenses, такие черты, как любознательность, коррелируют с теми, кто набрал больше баллов на экзаменах IQ, хотя тесты IQ не так уж точны. Второе. Вы непредвзяты. Как и любознательность, непредвзятость — еще одна общая черта умных людей, говорится в исследовании, проведенном в 2008 году в Еле. Открытость и интеллект означают готовность видеть разные точки зрения, прежде чем вынести суждение. Взгляд с разных точек зрения позволяет вам собрать больше информации, чтобы ваше окончательное решение было обоснованным. Номер три. Вы неряшливы. Многие люди полагают, что умные люди отличаются жесткостью и высокой организованностью. Хотя для некоторых это может быть и так, многие умные люди беспорядочны. Но нежелание наводить порядок не означает, что вы умны. Причина, по которой беспорядок связан с интеллектом, заключается в том, что беспорядок дает идеи. Если положить рядом вещи, которые кажутся непохожими друг на друга, например, теннисный мячик и кофейник, это может натолкнуть вас на идеи, о которых вы, возможно, раньше не задумывались. Номер четыре. Вам хорошо в одиночестве. Многие люди считают, что умные люди — интроверты. Хотя иногда это может быть правдой, только некоторые умные люди являются интровертами. Но независимо от вашего мти или степени комфортности в окружении других людей, умные люди довольствуются тем, что проводят некоторое время в одиночестве, что позволяет им расставлять приоритеты и планировать. Номер пять. Вы разговариваете сами с собой. Если вы разговариваете сами с собой, не беспокойтесь о странных взглядах окружающих. Это просто означает, что вы, возможно, немного умнее, так как разговор вслух с самим собой может быть признаком интеллекта. Исследование психологов Паломы Мари Бёфа и Александра Киркхема из Бангорского университета показало, что разговор с самим собой свидетельствует о самоконтроле, который является одной из форм интеллекта. У каждого из нас в голове проносятся мысли, поэтому проговаривание их вслух помогает упорядочить их и передать размеренную концентрацию. Номер 6. Вы смешной. Юмор – отличный показатель интеллекта, потому что это понимание социальных событий и их переработка в нечто такое, что задевает за живое того, кто слышит шутку. Исследование, проведенное в Университете Нью-Мексико, показало, что юмористы и комики имеют более высокие показатели вербального интеллекта. Номер семь. Вы не убеждены в том, что вы умны. Наконец, многие умные люди убеждены, что они не настолько умны, в основном потому, что знают, что им еще многому предстоит научиться. Независимо от того, смогли ли вы найти в себе некоторые из этих черт или нет, помните, что у всех нас разные типы интеллекта, и это не фиксированная черта, она растет со временем. Можете ли вы увидеть себя в любом из этих пунктов? Сообщите нам об этом в комментариях и поделитесь этим видео с теми, кому оно может понравиться. Как всегда, ссылки и использованные исследования указаны в описании. До следующего раза, друзья! Берегите себя и суперспасибо за просмотр!